Верите в то, что государство способно трансформироваться под нужды и запросы войны и времени это нужно сделать, но я не вижу пока способности это сделать. Почему еще ни одно государство не выиграло войну в расслабленном состоянии? С той стороны, мы видим сплоченность. Там воюют люди, заинтересованные в победе, пусть с введенными в мозги западными электродами соответственно воздействия, но там изобретательность, смекалка, стремление во что-то не стало победить. С этой стороны жирная бюрократическая система освоить бюджетные деньги, написать красивый отчет, закрыть свою пятую точку так сказать, справками, тем же отчетами и совершенно не заинтересованная в победе. Будет турбулентность, какая-то будет турбулентность. Потому что, вы извините, за год войны в Советском Союзе с первых же дней был создан Государственный комитет обороны Сталина, концентрировавший всю полноту власти в стране всей. Он возглавлялся главой государства, он не убегал от ответственности. В Российской Федерации нет такого органа. Дальше, даже в царской России с годовым запозданием, в августе 1915 года, после горлицкого прорыва немцев, когда мы откатились, уходили от Галиции, тяжело отступали, было создано особое совещание по вопросам обороны, с чрезвычайными полномочиями, с правами даже секвестировать, то есть национализировать предприятия. Ее возглавил военный министр э, на тот момент, соответственно, э, стал главе, не сам император, но император стал во главе армии. Это как если бы президент Путин стал во главе командующего. То есть все равно происходила концентрация. Посмотрите на Францию, на Британию, то же самое. Здесь это не происходит. Поэтому я очень хочу надеяться, что это произойдет. Ибо если этого не произойдет, победы не будет. Сегодня Ашманов э -э озвучил тему. Возрождение Совинформбюро, да, Росинформбюро, неважно, как его сейчас назвать. Эта идея, она реалистична, и нужно ли нам иметь всего лишь один канал, вот. не окажется ли так, что условно этот канал возглавит как бы, человек, типа Коношенкова, да? и мы будем иметь все то же самое, только как бы еще и не будем иметь никакой альтернативы. Почему? Ну, пожалуйста, пусть будут другие каналы, ради бога, пусть будут военкоры, но должен быть канал Совинформбюро. Все равно он где-то должен быть звучать. Какая-то отправная точка, от которой ты пляшешь. Не э, эти бубнинии Коношенко, она намолочена столько-то людей, да, там столько-то трупов. Да? А с картами, со стрелками, с э, хорошо поставленным голосом. Вспомните, вести там с фронта, я не помню, были фронтовые обозрения в Советском Союзе на телевидении не было. У немцев было «Дойче Вахеншау». Пожалуйста, орел поднимался на фоне солнца. Наши доблестные войска и до 45 -го года не снимали. Должен быть все равно какой-то становой, задающий, как камертон, информационно-пропагандистский пропаг... информационно канал. Чтобы мы видели, не это там, сколько людей убитых. Да, да, да, гордиться нечем. Сколько ты бункеров уничтожил. Сколько ты вывел транспортной инфраструктуры и прочее. Но все равно покажи. Вот здесь, вот здесь стрелка. А вот здесь проблемы. А вот здесь мы оставили, к сожалению. А здесь наступаем. Дайте канал. И как сказала э -э, Захарова, ну, я опять же не хочу ругать, она просто ну, отдувается за верхи. А что вы как-то Украине один канал? Зачем? Зачем? Пусть будет все. А военкоры дополнишь, да, что называется. Могут его военкоры, в конце концов, могут стать корреспондентами такого... Росинформбюро, там, там я не знаю, как у немцев. Они, ну, немцы враги, там, черная идеология. Но что было ценное, у них корреспонденты сами воевали. Это были бойцы, которые шли-то в наступающих э, порядках. И вот этот опыт использовать, я не понимаю, о чем... А вот, э, в принципе, Ашманов-то Игорь Станиславович поправил правилу. Да? Нет, я говорю, не хочу, не хочу, как пристали. Сталине.